И снова здравствуйте, с вами как обычно PC Потолок Бай. И сегодня мы расскажем вам об одном из самых часто встречаемых косяков с натяжными потолками. То есть если вы монтажник, вы, наверное, сталкивались с этим, если, вы, если вы не сталкивались, то это будет полезная информация. Значит, приезжаем, натягиваем потолок, ставим плинтус, оставляем людям закладную под люстру. То есть она не планируется, но на всякий случай оставляем, все вроде бы красиво, здорово, закладно не видно, сыграем чемоданы и уезжаем. Проходит время, люди звонят, говорят, о боже! У нас на потолке какая-то ерунда происходит дикая, мы видим провода какие-то, платформу под люстру закладную мы видим, ой-ой-ой, приезжайте скорее. Мы приезжаем, смотрим, все ровно, классно и ровно, все как и было. Они говорят, где? Они говорят, да вот здесь, вот было, мы видели, своими глазами. Такие, ну, все же вроде хорошо, все красиво, все аккуратно. Они говорят, ну да, вроде бы все красиво, все аккуратно. А да, что же там могло такое быть? А черт его знает. Собираемся и уезжаем. Проходит полчаса, люди звонят, вот-вот, давайте скорее, вот оно опять началось. Мы приезжаем, такие, действительно, видим платформу, видим провода какие-то и не понимаем, что же происходит. Вот. Немножко проходит времени, мы включаем логику, открываем окно, закрываем окно двери, открываем, закрываем, мы видим такую ерунду, открываем окна и наш потолок плавненько начинает подниматься вверх. Он такой поднимается, мы видим платформу, видим провода, проходит немножко времени, а потом мы присматриваемся, вроде бы все хорошо и ровно, а потом проходит еще немножко времени, и мы видим, как потолок просто тупо надувается. Он такой становится как, как... чисто, Какая небольшая надутая сиська. Вот. И сегодня мы расскажем, почему это происходит. На данном примере у нас потолок. Вот он наш базовый потолок, мы видим, он из плит стандартно сложен. Тут у нас идет руст, один руст. Второй, и вы видим в этих кустах, что у нас ничего нет. То есть нет никакой ни штукатурки, ничего. Просто мы видим такую темную щель, куда-то вот подходящую, непонятно куда. Также у нас здесь есть гипсокартоновый короб, короб из гипсокартона. Вот. И вместе примыкания короба к базовому потолку, если присмотреться, мы видим щель. Видим по всему периметру, вот они есть, везде они щели. И это и есть наша самая главная проблема, которую нужно устранять до натяжки самого полотна, чтобы нам не пришлось его снимать, как мы это делаем здесь. В основном люди позвонили, сказали, есть такая беда, но натянули потолок, что нам делать? Мы приехали, и вот, исправляем. Обычно эта проблема возникает чаще всего даже на обычных потолках. То есть у нас будет одна плита, монолитная, все классно, нет никакого двухуровневого короба, то есть все, крепимся к стенам, все вроде бы герметично и классно. Так вот, проблема в таких потолках обычно присутствует у нас в отверстии плите под провод, под люстру подключения, то есть у нас отверстие, где-то там какой-то воздушный канал, мы открываем окно, воздушный поток пошел, полотно начинает сжимать, то есть у нас между полотном и базовым потолком достаточно все герметично, вот там воздух уходит, а здесь воздух в помещение приходит, соответственно наше полотно начинает втягиваться вверх, ну либо же если воздух оттуда выдувается, начинает опускаться вниз. Также если полотно надувается вниз, у нас оттуда, с этих всех отверстий, может нападать всякий мусор, э, какая-то штукатурка, кусочки и так далее, какие-то камешки. И все это тоже будет видно на полотне. Чтобы этого всего не было, нам mm -hmm. нужно переговориться перед затяжкой, взять обычную монтажную пену и хорошенько пропенить все эти щели. Пропенили щели, натянули полотно, уехали и забыли навсегда об этой проблеме. Вот, собственно, и все. Мы вылечили наш потолок, он перестал подниматься, надуваться. Uh, все получилось красиво, аккуратно, никаких щелей там под полотном ну, не осталось. Также uh, можно исправить данную ситуацию иным способом, более дешевым, полотно при этом снимать не нужно. Здесь на экране вы сейчас видите инструмент, который нам поможет. Это вентиляционная вставка. Ее можно использовать в всех случаях, если у нас есть какой-то шкаф для стены, который подходит почти к потолку. либо uh, Смонтирован какой-то потолочный карниз, за которым можно ее спрятать. Мы просто вырезаем отверстие, вставляем эту замечательную, красивую, беленькую аккуратную вставочку. По а, нашей полотношко начинает благополучно поступать воздух, который хочет там гулять, ходить по плитам. И полотно при этом практически не корректируется. То есть оно не поднимается, не опускается. Все вот эти вот изъяны, провода, вот закладные платформы перестают быть видимыми. Вот. Но в данном случае этот вариант мы использовать не могли, потому что у нас идет просто цельный потолок, никакой мебели дополнительный дополнительной карниза здесь нету, просто квадратный потолок без люстра, без ничего. Поэтому такую утешку поставить мы не могли, и нам пришлось полностью демонтировать потолок и пропенить все. там. Если вам понравился этот ролик, то обязательно поставьте лайк, если вы не сталкивались с такой проблемой, то вам обязательно этот ролик поможет, если сталкивались, ну просто так, палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, посмотрите еще наши ролики, там много всего интересного. И следите за нами, и мы расскажем вам еще что-нибудь. Как всегда, с вами был Висипа Толбай. Пока.